Хей, ёбратья не задроты с вами. Как всегда, я Джасти, и сегодня я хотела бы поговорить об обновлении 0.11.0. Что в нем, скорее всего, будет или же не будет. Надеюсь, если вы приготовили себе человечек, и я могу начинать. Погнали! Начнем по порядку. Новый интерфейс. Ключевой особенностью нового интерфейса станет частичный отказ от модальных окон в пользу полноценных разделов. Что это означает на практике? Например, теперь при нажатии кнопки «Играть» на главной странице будет открываться полноценный раздел, посвященный настройке поиска матча. Также в новом меню будет решена одна из старых проблем – невозможность перехода в другой раздел меню без выхода из лобби. Теперь список участников вашей кампании будет располагаться в правой части экрана, что позволит перемещаться по меню, не теряя связи с лобби. Следующий у нас это кланы. Создатель и лидер клана сможет самостоятельно указать тег клана длиной от 2 до 5 символов его название, установить флаг клана, то есть аватар, создать участникам полномочия и роли и настроить параметры клана. Также любой участник клана сможет создать внутриклановое лобби для быстрой игры с соратниками. Дальше у нас трейды. Но наконец-то придется мучиться и колхозить, чтобы передать скин своему другу или победителю в каком-нибудь конкурсе. После обновления 0.11.0 станут появляться очень много сайтов по открытию кейсов, а также торговых площадок, на которых можно будет ввести свои скины в реальные деньги. Волду сайта по выгоду скинов в реальные деньги — это всего лишь мои догадки, и, возможно, таких сайтов не будет. Четвертое. Новая коллекция скинов и новое оружие. Вот это точно будет. Пока что нам известно только одно. Это 5-7 и скин на него. Вот вам видео с доказательством, которое Axel Bolt показали в своей группе ВК. На данном видео, как и понимаю, дизайнер Аксель Болт сначала рисует скин на P350, а потом продолжает его рисовать на новом оружии. Кстати, этот скин очень напоминает скин Hyper Beast из CS Но вы только сравните скин из видео и скин из CS:GO. Также хотелось бы сказать пару слов о новом ноже. Очень много людей говорят, что это будет нож-бабочка. Примерно это указывает данный рисунок, там где КТшник ловит бабочку. Также картинка, там где кт сидит на троне, сделанный из множества оружий. Также на этом скрине видно дуло от пистолета ТЕК-9, который есть в CSGO. Еще тут видно дуло, возможно, от пулемета. Точно я не знаю. И непонятная снайперская винтовка. А также тут есть неизвестный мне нож. Поначалу можно подумать, что это нож М9, но у ножа М9 просто точка, а тут целый длинный вырез. Разработчики нам обещали год назад Долберец, но возможно их не добавят и в этом обновлении. Теперь давайте перейдем к самому главному, к рейтинговым играм. Для получения ранга игроку сначала необходимо сыграть 10 калибровочных матчей. Во время калибровки вам могут попадаться разные по рангу игроки. Всего 18 рангов. Вы их видите на экране. Игрок, покинувший игру до конца матча, получает бан. За каждое последующее покидание игры время периода бана увеличивается. После трех завершенных игр счетчик увеличения периода бана сбрасывается. Сам геймплей. Вначале вас рандомно кидает в одну из команд. После 9 раундов игроки меняются командами. Побеждает команда, которая первая наберет 10 побед. По поводу возможно ли ничья я не знаю. Еще в 0.10 будет полноценный режим наблюдателя. Теперь смотреть турнир и проводить их станет легче. В 0.10 точно не будет перчаток, наклеек, карты зоны 9 и режима ограбления. По, -по поводу зоны 9, если ее добавят, мне будет очень обидно. Я рассказала все, что я знаю об обновлении 0.11.0. Надеюсь, вам понравилось и вы выпили свой лайк и подписались на мой канал. А с вами был я, Джасти. Еще увидимся!